Сторожить. ни одного блина чтобы не пропала мимо него не прошло не проехала хорошо у тебя масляница хочешь блина, давай мы дадим один с начинкой. Мне кажется, собаки в Каннекорсове очень любят блинчики. А ну ценные такие дай ну, Сейчас некоторые будут нас осуждать. Мы даем собаке жирные блины. Ну, во-первых, они не жирные. Во-первых, они не жирные, они испечены не на масле. Любой суник. Где ты оказывается любишь глины? В общем, в эту пачку, наверное, может залезть очень много блинов, я так понимаю. Да нет, заяц. Давай, Шо? наверное, заканчиваем. Да, ты хоть бы жевалы, что ли? Фарапорта я закончила. тебе надо выпить на всякий случай. Блин, больше нельзя, нельзя больше блинов. Дэр, выпить на Таблеточку. Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Банкреазин дали на всякий случай, чтобы не было никаких проблем. Все? А блинов больше нельзя. Масленица закончит. <связи> Что? <связи> Тебе блинов не дают. ну <связи> ты А, там есть еще блины, да? Там, оказывается, все есть. Там, оказывается, есть блины. Ага. Обманывает, папа смотрит, да? Обманывает Дерека с блинами. ай яй